внедрять подобные методы генной и клеточной терапии в клиническую практику. Теперь в планах провести полномасштабные клинические исследования, после чего разработку ученых КФУ планируется внедрить в постоянную практику университетской клиники.